кстати, 12 часов уже, 12.30 мне. Что это, типа, я все прошел, пролог, теперь основной сюжет имеется. То есть они решили в третьей части немножко поступить по-другому. Ну, точнее, не поступить по-другому, а сделать по-другому, что, типа, теперь у нас есть эпилог, есть пролог, есть основной сюжет. Все это очень классно, конечно же. Так, сейчас я гляну. Гляну кое-что интересное. И вернусь. ⁇ ба-да. Прошу прощения. Просто тут игру одну перенесли, хотел посмотреть. Теперь не 12 часов. Не в 12 часов, а в 14 часов. Нормально, так перенесли. Нечего сказать. Ладно. Перенесли, так перенесли. Так. Начнем, значит, основной сюжет, наверное, играть сегодня еще. То есть сейчас начнем. Посмотрю, хоть что это за основной сюжет. В чем, в чем его соль? Так, высоко над зара... зараж... зараженными зергами в джунглях Айура Артанис, молодой иерарх, объединяет протасов, собрал мощную флотилию, золотую армаду и теперь готовится отвоевать свою древнюю столицу, древнюю родину. Ну, то есть, то же самое, в принципе. Пока основные силы Тамриеры готовятся к войне, небольшая группа воинов отчаянно пытается закрепиться в руинах на поверхностях планет. Можно немного истории даже посмотреть, но я думаю, нам сейчас все равно это все покажут. Даже и хочу, я не хочу. Это я так понимаю, сейчас трейлер будет. Да, трейлер игры. Ну тоже глянем, давай. Наш, наш гордый народ был обречен на изгнание. Но... Никто не разрушит наше единство. Ибо нас связывает Хала, Священный союз всех наших мыслей и эмоций. Итак, закончился трейлер у нас. Теперь нам говорят немножко о сюжете, собственно говоря. В общем, Артанец хочет восстановить былую славу своего народа и отвоевать свой родной мир Айюр. у зергов. Этот день наконец настал. Сегодня мы возродим наше былое величие. Сегодня мы вернем то, что утратили. Вернем наш родной мир. Знаю. И пусть свет к халы ведет нас. Флот вторжения готов к бою. Мы ждем твоего приказа, Ира. Вы должны остановить вторжение. Сироту! Шамплиеры! пойдите Нет! Нет! Выслушаем его. Грядет последняя война. ОМОН темный... Вернулся. Не верь этому еретику. Вторжение лишь отвлечет вас от главной битвы. Ярость Амуна захлестнет всю голову. Не забывай, что именно из-за него мы потеряли Айур. И это лежит на мне тяжким бременем. Артанис, я знаю, что противопоставить надвигающейся тьме. Ты должен мне поверить. Мы через многое прошли вместе с Зиратул, но слишком многие уже пожертвовали жизнью ради этого момента. Вершитель! Начинаем вторжение! О, зерги. Мои любимые зерги. Пора вам всем умереть. Мозор шип. Высадка на Айур продолжается. Сейчас мы готовимся освободить сеть искривления в районе Кересана. Отличная работа, Селендис. Как только каналы искривления будут очищены, наши войска нанесут решительный удар по всей поверхности Айора. Тамплиеры ждут твоего приказа, Иерарх. Так, секунду. Так, вс. Все. Я думаю, все, кто были в чате, этому были рады весьма Так, ну что, Мне нет возможности нанимать войска, я только могу нападать вас. Идите же и его Да, жаль, лучше бы сюда часовых парочку накидать А то сейчас впустую пустую столько солдат погибнет Хотя скользил этот Полосы здесь были бы очень полезны Я голос от меня. Дикие зерги? Ч к чему дикие? Они, типа, не, подкро... не подконтрольный Кэриган что ли? Хотите сказать? Не, ну, точнее, понятно, что это не ее стая, но, по крайней мере, они... не должны быть дикими С чего вдруг они отличали? рядом с твоими воинами расположен улизергов. Уничтожьте его, если будет такая возможность. Ну, возможность прямо сейчас появился. Ну, давайте атаковать. И давайте тут базу поставим хотя бы, а тут ничего-то страшного. Ни часовых, никого нету, блин, вообще просто, как голые мы ходим. Пустую <свистые> войска теряем. сражались воин теперь мы можем заняться каналом истребления нет тут к сожалению кристаллов очень мало я так ну что ж Будь давайте дальше в атаку Прям в Call of Duty какой-то захотели сделать разработчики, похоже. Хорошо. Ну что ж, все. Это было не сложно. канал искривления под нашим контролем. Высылай подкрепление. Как прикажешь. Во власти зергов осталось еще два канала искривления. Сколько как войск. Здесь, братья, мы одержим победу. Так, где у нас? Ну тут, тут мостик, да? Все, нафиг. Продолжаем не... наступление. Актанис, рядом с вами есть ульев. Если вы их, это, удар. это вообще какие-то изначальные зерги в долгую. Да тут некого убивать, но конечно мы сейчас заберем этот улей. Улей. Воины, уничтожьте его. Расплюнуть. Как один. улей. пал. Так, сейчас я погромче сделаю. Надеюсь, нормально. Вы напишите потом что. Идем дальше, брати. Мои навыки пригодятся тебе. Я, я, я. Сердце тьмы. Я не буду служить тебе вече. Вераку. Давайте поможем нашему брати. Спасибо за помощь, иерарх. Позволь нам присоединиться к тебе. Ну, Позволяйте, конечно. Идем в Ригу, полагаю. Тебе. Заманчиво. Так, слушайте, там есть еще один. Бой. Ты какая-то армия у нас Пусть хала направляет наши клинки О, знакомый юнит, правда его На втором Старкрафте нет, к сожалению Не помню, как называется этот юнит Из первого Старкрафта То ли заразитель, то ли как-то по-другому еще один улей разрушен. Остался последний. Ч там кто? Всех убили. Я не буду с. кристаллы, телевища. дайте мне больше. Мы единой с тенью. Заманчиво. Будь по-твоему. Ради возмездия. канал искривления скоро будет активирован сигнал все матрицы подтвержден выстреление телепортировано к вашему местоположению бригадия Ими движет невидимая сила. Мы должны быть на стороже. И... Не то я немножко сделал, тогда я сейчас потерял Канал искривления. Не щадите ни одного зерка. Зачем их сми? Они что, бабы, что ли? Они что, ищутся? Убийцы бой на поверхности вершитель ими командование вторжением а нам Зиратул предстоит обсудить последние события чем кормить эту толпу да зачем ее кормите она все сдохнет Потеряйте не более 100 боевых единиц а сколько потерял 122 плохая игра значит очень плохо ладно Война, о которой ты предупреждал, началась. Скажи мне, друг, что ты узнал? Я видел конец всего сущего. волчище гибридов, обустошающие целые миры. Ими повелевает голос из тьмы. Аму. Но ты говорил и о том, как выстоять против него. Я будто слышал голос из тьмы веков, который шептал мне, «Найди ключ, что дарует вам надежду!» Ключ? Я видел свет, озаривший артефакт Зелнага на тиранской планете Кархал. Он и есть ключ из видения. Пророчества гласят о противостоянии Зелнага со времен. Думаю, ключ приведет нас к ним. Я всегда верил тебе, Зератул, но время власти ко многому меня обязывало. Иногда я сомневаюсь в том, что на самом деле готов был его принять. Твои сомнения напрасны, юный Артальс. Если тебе было суждено возглавить нас, прими то, кем ты стал. Отправляйся к Джеймсу Рейнеру на Кархал и забери ключ. Я же подготовлю наши войска для грядущей войны. Когда ты вернешься, тамплиеры будут готовы. Энтаро Тассадар, дук. Энтаро Артанис, брат.